Всем привет! У нас сегодня будет расклад Скучает ли ваш молодой человек по вам? И будет ли встреча? <coughs> скучает ли молодой человек по вам? И будет ли встреча? Будет такая у нас сегодня, девчонки, тема так, загадывайте себе молодого человека, представьте себе его. И посмотрим, скучает ли он по вам, какие у него на данный момент планы по относительно вас. И будет ли встреча? Будет ли встреча в ближайшее время и на отдаленное время. Вы себе сроки загадайте. На ближайшее время, на месяц, на полтора. И посмотрим потом на отдаленное время, какая перспектива будет для будущего. Так, и расслабьтесь, и будем смотреть. Проведем вместе время. Огромное спасибо, девочки, за ваши подписки, за ваши лайки за ваши комментарии, обратную связь. Огромное вам спасибо, благодарю. Кто новенький, подписывайтесь, делитесь в соцсетях, а мы давайте будем приступать. Скучает ли молодой человек по вам? Скучает ли молодой человек? Здесь, девочки, девятка мечей. Человек закрылся, огородился, ничего не хочет слышать, ничего не хочет видеть. Ему страшно, сам на себя эти страхи навел. Мужик не знает, что ему делать, боится. А чего ты так боишься? Он говорит мне на данный момент, хорошо одному, я не хочу ничего, ничего не хочу. Не хочу говорить, ничего не хочу слышать. Мне комфортно. Я увидел, что мне комфортно одному. Я рад своей жизнью, какая у меня сейчас есть. Я устал. Я хочу отдохнуть. Трансформация. Это, девочки, четверка мечей, чтобы вы знали, это тоже э, трансформация своего рода. Мужчина ничего, как и депрессия, и трансформация, мужчина ничего не хочет. Вот девятка мечей, вот четверка мечей, ничего не хочу, огородился. Ага, мне, мне комфортно в данный момент одному. Мне я, я устал. Может быть, что мужчина очень много работает на данный момент, всегда в каких-то разъездах, всегда «рыцарь жезлов», всегда в пути в каком-то, может быть, еще и это его тяготит. Тройка Пентаклей, Рыцарь Жезлов и десятка Жезлов. Он говорит, меня уже все болит, меня спина болит, все, все, все рушилось на мою спину, я ничего не хочу, я хочу отдохнуть, я хочу спокойствия, я устал. Может быть, что такая работа, что... Ну, не, не как физически тяжелая, а так в разделе «Рыцарь Жезлов», что он всегда впереди, ведь сейчас всегда на коне, всегда какие-то разъезды, всегда какие-то вот… И он говорит, работа мне уже надоело все, я хочу отдохнуть. Хорошо. Так. Скучаешь ли ты, думаешь, скучаешь ли ты о женщине, которая тебя смотрит? Учаешь ли ты о женщине, которая тебя смотрит? Умеренность семерка пентаклей, девочки, и туз мечей. Ну, здесь я вижу, наверное, у вас по семерке монет затянулась немножечко ваша ссора или ваша молчанка семерка это карта ожиданий что это уже немножечко длится это не вчера вы поругались и не недельку это пары которые уже поругались давненько давненько и он говорит ну да я жду конечно вот сижу вспоминаю сколько было много сделано сделано в наших отношениях ну по крайней мере я сейчас вот так вспоминаю и идет ностальгия у меня по умеренности есть время что вспоминаю умеренно не страдаю аж так чтобы я уже страдал да вспоминаю что у нас было как у нас было как у нас развивалась как мы какая у нас была встреча прошло время но на данный момент он, туз мечей, нам говорит, что он или хочет разорвать эти отношения, что ему может уже в тягость, может давно, может он вам не может что-то предложить серьезного. Вы, может, что-то хотите ему более серьезное, а он не может вам предложить. И он вот думает себе, ну что делать, туз мечей ставить точку или еще что-то хорошенько подумать. А ну что ты нам еще скажешь? здесь может проиграться девочки что он вам не может что-то дать потому что он женат вышла справедливость и императрица может быть что у него сейчас на данный момент он мужчина женат. Что потом, и поэтому он устал от этих отношений, потому что он разрывается и домой бежит к жене, и с вами бы хотел он встречаться, он говорит, я устал уже это, от этого всего, мне нужно, мне нужно что-то делать, вот что я говорила, туз мечей, или ставить на этом всем точку, или надо все хорошенько себе взвесить. А может быть такое, что они с женой в разводном процессе, или вы своим мужем в разводе, потому что здесь вышла императрица и справедливость может быть так, что нужно завершить отношения, ждете э, суда развода. Да, император вышел. Здесь может быть, что это его жена, и он хочет с женой или у них... Ну, справедливость императрица и император. Мы законно женатые, или у него есть жена, мы, у меня есть законная жена, он говорит, поэтому мы не можем, я не могу дать другой женщине, женщине что-то, обещание какие. Или у него... Э, у них будет развод, потому что еще и туз, туз, справедливость, туз мечей, справедливость, что разрыв, у некоторых проиграется, что разрыв отношении он должен, они должны развестись, чтобы он был свободный мужчина, и он говорит, «Тогда я буду свободный, я буду король кубков, уже не буду императором женатым, мне нужно как-то решить эту ситуацию». И тогда я буду свободный мужчина, я могу идти в новую любовь, новые какие-то отношения, могу что-то обещать. Но на данный момент у меня не получается, мне надо все хорошенько обдумать и выяснить. Мне надоело бегать уже туда-сюда и к жене, и к другой женщине, я этого не хочу, я устал уже от этого. Хорошо, так. А как ты относишься к женщине, которая тебя смотрит? Какие у тебя? Есть ли чувства у тебя? Есть ли чувство у тебя? Есть ли чувства у тебя к этой женщине, которая тебя смотрит? На данный момент я ничего не хочу говорить, он в подвешенном состоянии. Я сейчас ушел, но я надеюсь, это моя судьба, это кармическая моя женщина, что нас свело вместе. Но на данный момент я ничего не могу что-то говорить, потому что мне нужно... Смотрите, справедливость и восьмерка кубков. Мне нужно решить, и повешенный, мне нужно решить свою ситуацию. Мне нужно уйти или от жены, или я еще пока ничего не могу говорить. И делать, и говорить, я еще не решил. Я знаю, что это кармическое мо, что мне это было по судьбе, потому что суд. Но на данный момент мне нужно разобраться в своих, своих дамах. Мне нужно разобраться в своих дамах. Хорошо, какие у тебя планы? Есть ли планы на данный момент у тебя? Есть ли планы какие-то? Нет, я разочаровался. я не хочу ничего. Пятерка кубков, пятерка пентаклей и рыцарь жезлов. Я сейчас разочи, хоть хотя есть возможность по пятерке кубков, есть выход с этой ситуации, но он сейчас вот так повернулся к всему, все в печальке, в пятерки пентаклей, у него, ему ничего не хочется, не чувств никаких, говорит, потому что я набегался так по рыцарю жезлов, что мне уже тяжело, я запутался, я просто запутался я вижу что я теряю все все и энергию теряю и на работу не хочу идти и любви у меня никакой нет уже я на данный момент ничего не хочу я уже так наскакался по рыцарю жезлов и по пятерке кубков что я уже с голый боссой голый боссой я на данный момент не хочу ничего ничего скучаешь ли ты по женщине, которая да, я люблю ее, да, я люблю и любил ее, да, да, я люблю ее, я хочу с ней радости, даже и хочу и жить с ней, да, я хочу тройка. Тройка кубков, да, мне было хорошо с ней, мне было весело с ней, я наполнял, наполнялся с ней энергией, э, она меня любила, мы веселились. Да, конечно, я вспоминаю это, мне это дорого, конечно. Я бы хотел быть с нею. Я бы хотел примирения, конечно, я бы хотел чего-то нового, я бы хотел примирения. Я бы хотел, мне нравилось быть возле нее. Она мне отдавала, отдавала полностью свою любовь, свои чувства. Мне было радостно, весело. Я бы хотел, конечно, я бы хотел перемирия, я бы хотел быть вместе, я бы хотел что-то нового. Конечно, я бы хотел. Я вспоминаю, конечно, я скучаю по этим дням, конечно. Так. И твои действия какие твои действия будут ну у меня ну, у меня есть жена у меня есть жена и я на данный момент связан по рукам и по ногам у меня есть жена вот, императрица опять вышла здесь девочки вторая колода у меня есть императрица и четверка пентаклей я зажат с двух сторон я не могу Ничего предложить другой женщине, потому что я завишу от своей императрицы, я завишу от жены. Она у меня голова, я зависящий, я никто, она рулит всем. Я на данный момент не могу ничего предложить другой женщине. Я на выборе. Я спокоен, на данный момент, я... опять здесь вышла, девочки, умеренность, умеренность и карта влюбленных. Я спокоен, я в спокойствии, но я на выборе, я не знаю, в какие ворота мне пойти. Я в отшельниках, я на данный момент в отшельниках, я не знаю, что делать. Я в умеренности, я на выборе, смотрите. И здесь я ничего не могу предложить на данный момент я не могу приехать и что-то предложить серьезное серьезность никакую я не могу предложить почему потому что у меня я завишу я завишу от своей жены от императрицы я в тисках я не могу ничего нового предложить более стабильного Хорошо. Но ну, есть какое-то решение. А что ты будешь делать? Будешь ли ты что-то делать? Будут у тебя какие-то шаги или нет? Будет встреча в ближайшее время. Хочешь ты встретиться с женщиной в ближайшее время? Есть у тебя это в планах? Встреча с этой женщиной, которая тебя смотрит. Не знаю. Не знаю. Опять, девочки, смотрите, две колоды, одни и те же карты. Не знаю. Двойственность. Не знаю. Я на распутье. Я не знаю. У меня глаза закрыты. Я не знаю, или туда идти, или туда идти. Я на данный момент в подвешенном состоянии. Я ничего не хочу. У меня голова не соображает на данный момент. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Карта смерть. Конец. Я пока хочу отдохнуть. Трансформация. Я хочу разобраться в своей жизни. Я не знаю, я запутался. Я хочу побыть один. Там вышел у нас был отшельник на дне колоды, и сейчас, я не знаю, я запутался, мне тяжело, я хочу побыть, и все это, пусть оно как-то разрулится само по себе, потому что я не знаю. Трансформации, и здесь змея может быть, а как оно может разрулиться? Опять четверка пентаклей, девочки. Он сейчас в трансформации. Он не знает, мужик запутался, не знает, куда ему податься. Много фантазии у него было, много веселости у него было, но он говорит: я завишу, я не сам по себе, я не сам по себе. Да, мне было хорошо, мне, мне, мне было радостно, мне было хорошо, у меня было много планов на этом. Но... И опять девятка девочки Пентаклей, и опять пятерка Пентаклей, то, что э, выше были, вот эта колода, что было. Говорит, на данный момент я буду вот так, одинок. Мне лучше вот так. Конечно, я хочу, я хочу радости, я хочу мира, я хочу благополучия. Но на данный момент я останусь вот в этом, и мне будет комфортно. Я останусь в девятке монет, и мне будет комфортно, потому что я потерял все. Я себя сейчас чувствую нищим. Опять пятерка Пентаклей, что и там было. Я чувствую, у меня сейчас нет силы ни на э, продвижение какие-то, ни на работу. Ну, эта карта, девочки, в книгах пишет как карта бомжа. Это не только материальная сфера, что он остался без денег. Нет, нет, у него деньги есть, денежка у него есть. Чувства, у него нет чувств мужчины, Он разочарован. Он его ничего не радует. Ни с женой, если у него есть жена, ни сва он не знает. Он запутался. Он не знает. Он сам и говорит: я запу, я не знаю, я не знаю, что делать. Я не знаю. Да, любовь была, я чувства были и глубокие чувства. Мне было хорошо, но сейчас я не знаю. Я женат. Я запутался. Я не знаю, что делать. Или ставить точку на с женой. Или ставить точку здесь. Мужчина взял такой там тайм-аут. Мужчина взял для себя тайм-аут, девочки. А встретитесь ли вы в ближайшее время? Что бы ты хотел сказать, по крайней мере, этой женщине? Что бы ты хотел сказать этой женщине? Что бы ты хотел женщине, которая... ты тебя смотрит сказать хочешь ли ты что-то сказать скажи что-то безной леди Королева мечей. Она уже стала королевой мечей. Я понимаю, что она хочет что-то нового от наших отношений. Я понимаю, чтобы наши отношения и шли в какую-то другую сторону. Все это я понимаю, чего она хочет. И она нервничает. Я ее прекрасно понимаю. Вышла дама мечей, вышел туз монет и колесо. Женщина хочет нового. Женщина хочет выходить на другой уровень уже. Но я понимаю это, я понимаю, и поэтому она нервничает. Я понимаю, что она, и это справедливо ко мне. Каждая женщина это нормальное явление, каждая женщина хочет чего-то, не только... не только чтобы ты пришел и ушел к своей жене, а я ночью плакала, правильно? Я ночью буду себе плакать, а ты уйдешь к своей женщине, к своей жене. Конечно, и он говорит, я все понимаю, она сейчас вот в таком, во, сделалась холодной, холодной женщиной, потому что она хочет чего-то более туз, монет, она уже хочет материальности какой-то. Она хочет, чтобы я взял какую-то ответственность, чтобы это было что-то серьезное, чтобы переменить наши отношения, чтобы они не были цикличные по колесу, одно и то же, одно и то же, чтобы колесо сдвинулось уже в, другую, в, другу, в другом направлении. Потому что... Так. А на будущее, если на будущее с тобой может рассчитывать женщина на тебя, хорошо, сейчас ты... Вот не знаю, что тебе делать, но скажите нам, пожалуйста, карт спросим уже, скажите нам, пожалуйста, есть ли будущее с этим мужчиной, женщине, которая смотрит? Девочки, будущее с этим мужчиной, смотрите, пятерка кубков, сила. Здесь такого будущего будет все равно печалька, будет все равно разочарование, будет печалька, будет, будет страдать. Нужно набраться силы, взять себе в руки, полюбить себя, потому что вам идет новый, смотрите, рыцарь кубков. К вам идет мужчина, рыцарь кубков для любви и для того, чтобы вас стабильное, что никогда не будет изменять. Хорошая хозяйка, хорошо умеет готовить, у нее все чистенько, она знает, как денежку зарабатывать, она знает, как с семьей делать, она пробивная женщина, хорошая, земная. Земная женщина, что она, если что-то делает, всегда доводит до конца. Она не оставит на полпути ничего. И вот идет, вот идет мужчина, чтобы вас взять, чтобы вы были его женой. Королевой. Королева Пентакли, это жена. Идет в вашу жизнь мужчина, рыцарь, рыцарь кубков, но с, вот, с, с другим вот этим, что выше. Ну... Для чего придет этот мужчина? Там печалька, там печалька и все. Вас идет новый мужчина. Для любви, для взаимной любви к вам идет новый мужчина. Да, и вы будете на коне. Вы будете рады этим мужчиной. Какой вам совет, девочки? Смотрите, давайте посмотрим. Какой вам совет? Какой вам совет от карт? Какой вам совет от карт? Что карты посоветуют? Что карты посоветуют для женщины, которая смотрит? император верховная жрица восьмерка и сила восьмерка пентаклей и сила ну что карты говорят что очень много тайн от императора говорит вам этот император очень много не договаривает вам очень много скрывает от вас может вас скрывает для что жена его не знает, что у него еще есть кто-то. Или, может, э, э, вам не договаривает, что он женат. Много тайн этого императора, говорит, говорят карты. Он немножечко такой сам, само, самодур и самолюб. Только себя любит, чтобы ему было хорошо. А за других он не думает. И карты говорят, оставь. Оставь, наберись силы, и у тебя она есть. Наберись силы. И работай над собой. Работай. Возьми себе что-то, какую-то идею, какую-то тему. И работай. Наберись силы, и у тебя она будет. Потому что он обманывает тебя. Он много не договаривает. Возьми себе в руки, набери силы. Полюби себя, будь сильна. И у тебя все получится. Ты можешь. У тебя все получится в жизни. Ты мастер. Ну, конечно, там вы выходили как королева пентаклей, конечно, и дама мечевая, что проигрывались. Конечно, вы можете с собой взять себя в руки. Что еще? Хорошо, если она оставит этого целого императора в кавычках, что ее ждет? Опять королева Пентакли, девочки. Радость. она у, Уйдет печалька. Уйдет эта четверка кубков. Уйдет, что да, у вас есть много шансов, но вы не видите. Вы ждете этого, надеетесь на этого императора. Видите? Вы закрыты, и руки скрестили, и, и руки вот так, и ноги идите, вспоминаете. И вам Всевышние говорят, слушай, открой глаза, смотри, полная чаша, есть туз, это туз. Не, не смотри на это, это прошедший вариант. На, мы тебе протягиваем руку, мы тебе, это туз, новое начало есть. Открой глаза, подними голову вверх, мы тебе, это туз. Туз, чаш протягивает Всевышние вам ты ты заслуживаешь уже быть любимой женой матерью чтобы у тебя было благополучие чтобы тебя ценили чтоб тебя уважали и у тебя будет новое знакомство у тебя будет новое знакомство, у тебя будет новое начало, у тебя будут новые знакомства, у тебя будет новая любовь. Это Паш, это новое. У тебя все в жизни будет по-новому. Оставь это все, не печалься. У тебя идет все по-новому. И ты будешь девятка, девятка кубков. Ты будешь рада своей жизнью. Ты будешь очень рада своей жизнью. А какой мужчина в будущем идет этой женщине? Какой мужчина этой женщине идет в будущем? Какой мужчина? Вы будете очень довольны собой. Вы будете довольны своей женской судьбой, девочки. Вы будете карты кричат вы будете довольны своей женской судьбой новые начала новая любовь новая работа все в вашей жизни начинается с нового листа мужчину нам дайте смотрите вы будете в семье десятка монет очень хорошая слушайте на будущее, девочки у вас потому что вы обнулились вы вы уже знаете себе цену, вы обнулились, вы новая, потому у вас все выходит, Паш, Паш, Паш, у вас новое начало, это нет новые мужчина. это мы спрашиваем за вас, что у вас, у вас будет новая жизнь, в чем, в работе, в достижении своих целей, в финансах, в чем будет новое, Паш это новое, у вас будет новая любовь, Паш Кубков, у вас будет новая любовь, у вас будет хорошая жизнь, десятка пентаклей, десятка, девятка пентаклей. Вы будете рады своей женской судьбой. Почему? Потому что вы прошли уже свой цикл, свой этап. У вас уже есть за спиной, и у вас новое начало. Новое. Вот что нам вот то, то, что я только что говорила, новое начало. И еще нам подтвердил карта шут Новое начало, нулевой аркан, вы как будто заново родились, вы опять проходите от нуля свою жизнь, новое начало, но уже с головой, потому что у вас уже за спиной есть какой-то опыт. Вы уже набрались опыта, вы уже не будете делать ошибок, которые вы делали до этого цикла. Вы будете уже мыслить по-новому, У вас вы будете э, знать, э, какого мужчину к себе подпустить. Вы сначала хорошенько его прозондируете, что этот за человек, чем он дышит, аж потом будете что-то уже более искренне себя предоставлять. Вы уже не будете такой, извините, девочки, я не хочу обидеть наивной дурочкой. Понимаете? Все, увидела, влюбилась, капец. Нет, нет, не на ту попала уже. У меня уже это было. Вы так себе скажете, э, стоп, я это уже проходила. Хорошо. Но пока мужчины нам не показался вперед, все будет у вас. И потом... Колесо уже будет на вашей фортуне. Вы будете пожинать с этого плоды. Вам на вашей, на вашей улице засяет вот солнышко. У вас будет благополучие. Вы будете любимая женщина, королева кубков. Вы будете любимая. Вас будут любить, вас будут уважать. И будет человек, которому вы отдадите свою любовь, этот кубок. Вы держите в руке и вы ждете. И вы, вы уже будете выбирать, кому его дать, кому открыть свое сердце. Не каждому вы уже подарите вот этот кубок. На, держи и пользуйся. Нет, нет, нет. Идей много будет. И вы, да, вы это преодолели. Шестерка жезлов. Вы это преодолели. Но пока мужчины никакого работа. Все работа, все вы... Все работа, девочки, идет вам. Новые иди где-то спрятались. Еще, еще сначала шанс будет э, вам вам для вашей чтобы вы себя потому что вы новая вы обнулились вы трансформацию прошли и сначала чтобы вы поработали с собой пока мужчины девчонки э, скрытые мужчины сначала нужно вам хорошенько стать э, на ноги и быть уверенной в себе карты вот так потому что еще мужчину выдали что будут будет новый мужчина рыцарь там рыцкой рыцарь, рыцарь кубков идет вам. но э, идет идет вам рыцарь кубков но сначала вот после этой обнуления и трансформации вам нужно э, сугубо стать хорошенько на ноги сами чтобы вы прочно держались чтобы вы не были зависимы от никого быть зависимой так пожалуйста дорогая посмотрите что ждет на собеседовании в понедельник пали. Как оценить ее работодатель? И идти работать в нотариус. От этого пали и идти ли на собеседование? Пали, пали, пали, пали. Идти, идти ли на собеседование? Как пройдет собеседование? Возьмут ли на работу? Возьмут ли на работу? Как пройдет собеседование? Ну, пали, вот как вот только что, вот сейчас карты говорили, что я делала расклад, вот общий, новое начало у вас, так что по, по, по, по этому раскладу, что я только что делала, вот видите, как вышло все нового начало, что стоит идти, и все получится, вы будете рады. Сейчас посмотрим на этой колоде. Пали, пали в понедельник, собеседование. Собеседование. Что там будет? Получится что-то или не получится? Будет она рада этим? Примут ее на работу. Пали. Пали. Скажите, пожалуйста, нам. Собеседование. Собеседование в понедельник. Собеседование в понедельник. Кили Пали на собеседование и что с этого будет? Блин. Ну да, принцесса Пентакли, конечно. Смотрите, это девушка, которая знает свою работу и вас оценят. Принцесса Пентакли, да, вы будете, вы, вы будете знать свою работу, конечно, идите. И примут ли на работу? Примут ли на работу? Да, конечно. Новое начало? Конечно. Конечно. Конечно. Будут ли вам и Будут ли вам и, вами и вы рады этой работой? Да, вы будете продвигаться вперед. Да, конечно идти. Конечно, все будет хорошо, Пали. Удачи. Удачи вам. Конечно, идти. Новое начало. Конечно, идти. Вы будете идти вперед, продвигаться. Так, девочки, еще кто-то хочет задать вопрос, вопросы какие-то. Девчонки, пожалуйста, новенькие, кто заходил, зашел новый. Подписывайтесь, пожалуйста. Это для развития канала. Чтоб я знала, что я не впустую работаю что не трачу свою пустую энергию что кому-то чем-то помогаю вот только что был расклад хороший расклад хорошие в конце было хорошие для девочек хорошие предсказания новое начало для моих девчонок Да, да, Пали, иди, конечно, иди, конечно, конечно, девочка, иди, потому что хорошие карты вышли, ты видела, мир, принцесса, принцесса Пентакли и рыцарь Жезлов, да ты что, конечно, идти, это будет продвижение вперед, мир, новая жизнь тебе открывается, конечно, не надо упускать такое, что ты, так, девочки, еще есть вопросы? Нет, О, император какой-то вылетает у нас, девочки. Хочу карты уже сложить, поблагодарить. Так, Благодарю карты, благодарю Всевышние Силы. Так, так, девочки, до свидания. Всего вам хорошего, удачи во всем поли. Тебе тоже в понедельник удачи. Отпишешься мне, как там все пройдет. До свидания, удачи.